Здравствуйте, друзья! Хочу сегодня поднять тему вакцинации. Много вопросов на этот счет, много меня спрашивают в Инстаграме. В Инстаграме я свою позицию уже обозначила, я уже написала пост о том, что я по поводу всего этого думаю, но и решила поделиться со своими подписчиками, зрителями. YouTube. Это мое утверждение, это мое убеждение, это моя жизненная позиция. Начнем с того, что я уже давно живу по принципу, что случайностей в этой жизни не бывает. В нашей жизни, нашей планете все закономерно. не бывает случайных встреч, мы не рождаемся в случайных семьях, с нами не происходят случайные события. Мы случайно что-то не ломаем, случайно чем-то заболеваем. Случайность здесь не работает. Во всем есть закономерность. Любые мысли, действия имеют результат. Я вообще считаю, что наш мир настолько слажен идеально. Э, так, в такой один единый пазл, который ну, мега гармонично работает, функционирует. Бывают иногда отклонения, но эти отклонения в рамках допустимых. Все функционирует просто как часы. Сейчас весь мир находится в состоянии турбулентности, хорошо спланированной турбулентности, в состоянии страха. Нам внушают, что чудо-коктейль обязательно должен спасти нас. Нам внушают, что Бог наказывает, что природа мстит. Нам внушают, что государство по каким-то вдруг непонятным причинам готова помочь людям просто так бесплатно. Это наводит на много-много вопросов, на которые есть ответы. Естественно, они есть. Ответы есть всегда, но все ответы всегда лежат, как я люблю говорить, на поверхности. Просто люди не видят этого. Когда в открытую начинаешь говорить правду, большинством воспринимается это как ложь, и это парадоксально. Я много раз экспериментировала даже вот с собой, говоря людям какие-то вещи, которые, возможно, бы я, наверное, и не сказала, потому что это очень личное. И когда вот так вот гнешь правду, человек тебе искренне не верит. И это, ну, это действительно, это парадокс, это удивительно, но, видимо, настолько неправильно работает мозг, настолько видно, он загажен, применю это слово, что у человека отключена полностью вот эта вот чакра, которая отвечает за распознание правды и лжи. По-видимому у человека полностью отключена либо деформированная чакра, которая должна функционировать на все сто процентов, и вести человека на правильный путь. Наша интуиция должна работать на благо нас. Все, что происходит в этом мире, все, что человека окружает, все подчинено человеку. И в том числе и интуиция, которая присуща каждому, она должна работать на благо человека, на благо своего хозяина. Защищая от каких-то неправильных действий, защищая от неправильных поступков, ну и так далее. Вот люди живут в страданиях, люди живут в страхе, людям внушают что это нормально прийти в эту жизнь в это воплощение и страдать мучиться и через страдания достигать каких-то там высот чушь человек не приходит сюда страдать он приходит со своей программой да у всех программы разные у всех есть как положительная в программе так и отрицательное. и каждый выбирает свой путь. У каждого есть выбор всегда во всем везде. Может, многие не задумывались на этот счет, но программу, которую мы получаем придя сюда, в этот мир под названием программа под названием Судьба очень лояльна для нас всех. Объясню почему. Всегда есть выбор. И даже вот сейчас общаясь с вами, я совершаю выбор. У меня был выбор говорить с вами на эту тему, либо не говорить. У меня всегда есть выбор, какую картинку вам поставить возле этих цветов мне сесть или с другой стороны или поставить другого цвета цветы каждую минуту каждую секунду каждый из вас каждый из нас совершает выбор я считаю это большим бонусом для всех нас вернусь к своей позиции бог не мстит природа не, не наказывает а люди порой сами желают себе зла и желают быть палачами в своей судьбе в своей жизни палачами в судьбах других людей Таков уж человек в этом мире. И на данный момент таких большинство. И здесь очень важно понимать, что программа судьба, по которой мы живем, по которой живет каждый из нас, у каждого она своя, есть похожие программы это процентов программ, похожих очень много. Программа Судьба это не Бог. Бог это другое. А программа — это программа, это наши действия, это наши мысли. Наши мысли ежесекундные, наши действия ежесекундные. Мы сейчас с вами проходим естественную закономерность. А теперь внимательно. 1820 год — холера. 1820 год — чума. 1920 год — испанка. 2020 — коронавирус. Есть отклонения, там плюс-минус один-два года, но все они повторяются с определенной цикличностью раз в сто лет. Задумайтесь, почему. Мы любим говорить, что нашей планетой управляет определенный клан, определенная элита, называют их по-разному. Кто-то называет их масонами, кто-то иллюминатами, кто-то еще как-то, в общем... Я считаю, что это один единый клан, который правит этим миром. Но каждый раз он видоизменяет свое название. Все это делается для того, чтобы каждое поколение сомневалось и чтобы сложнее было добраться до истины. Я это общество назову обобщенно архонами. Будем их называть так. Архоны, которые правят миром и которых мы никогда не видим и не знаем, кто они, что они. Какая-то тайна и все покрыто мраком. У них есть очень одна хорошая, на мой взгляд, позиция, за что можно сказать им огромное спасибо. Они всегда говорят правду и говорят эту правду наперед. Во всем они дают нам подсказку, во всем они нам в лоб говорят, как я уже ранее рассказывала, сказав в лоб правду. Человек почему-то эту правду не верит в нее, не слышит ее, не воспринимает ее. Всему этому тайному обществу подчинено в этом мире все. Все государства, все правители, которые правят нашими странами, наша любимая ВОЗ, медицина, это их просто конек. Это их хобби сейчас, медицина, это, пожалуй, огромный, огромный заработок, и, наверное, заработок номер один во всем мире. Это очень удобно. Все деньги мира стекаются в единое русло, к одному океану. Все СМИ в этом мире принадлежит только им. А информацию мы черпаем откуда? Конечно же, с источников, которые нас окружают. Это соцсети, это телевидение. Даже фильмы, книги пишут не просто так. Детские сказки на подкорке у нас откладываются в очень-очень правильном и нужном формате для них. Садики, школы, вся наша система образования, она очень-очень хорошо работает на всех нас, на наше стадо. Журнал «Экономист» ежегодно выпускает обложку, на которой он четко показывает, что будет в этом году, поквартально, а потом еще и ежемесячно. Но вот эта вот ежегодная обложка, она четко может спрограммировать и сообщить вам, дать понять, что вам ждать в этом году. Сбывается все на 100-200%. процентов. Еще не было ни одной оплошности. Между прочим, ежегодная обложка самая интересная. Очень много трактований, очень много специалистов, которые трактуют по своему, по своему видению, как это все будет. Сбывается все до мелочей. Все ядерные взрывы, все возможные теракты, возможные пандемии, все возможные катаклизмы, наводнения, землетрясения, все сбываются с точностью, о которой они нам говорят, которые указывают они в своем журнале. Если интересно, порой здесь очень много интересной информации на этот счет. Также мультики. В мультиках тоже все самое, самое главное. Если смотреть мультики правильно, они поверхностно то из мультиков можно узнать очень много интересного. Многие сейчас уже догадались, какая моя позиция, какое мое мнение насчет этого всего. Я не тешу себя иллюзиями. Я понимаю, что мы живем в нормальное обычное время. Не нужно удивляться тому, что происходит. Просто попали мы в такую вот цикличность, которую нужно нам всем с вами пройти. И пройти достойно, не паниковать верить себе в первую очередь, своему подсознанию, верить своей интуиции, о которой я говорила. Если вы понимаете, что ваша интуиция вас подводит, ищите, пожалуйста, причины, почему. Потому что интуиция, еще раз хочу сказать, она должна работать на ваше благо и должна вам подсказывать ваша интуиция, а не телевизор. И никакие СМИ, никакие соцсети, которые вас окружают. И мне странно сейчас смотреть на наших правителей, на правителей наших государств, ближайших вообще государств во всем мире, которые так активно нам хотят влить вкусный коктейльчик, который якобы спасет от всего того, что нам навязывают. И вот мне интересно посмотреть на этого Робин Гуда, который хочет спасти весь мир благодаря этому коктейлю. Где он, если он делает такие добрые дела для всех бесплатно? Где он такой щедрый? Почему прячется? Почему не показывает себя? Почему боится заявить, что да, это я хочу спасти весь мир? Давайте задумаемся с вами. Я очень благодарна за правду не государству, не правителям, не ВОЗу, не лабораториям, не врачам, которые... Стараются лечить нас, не зная, от чего они лечат и как лечить. Они лечат по протоколам, которые им дают сверху. Эти протоколы не изучены конкретным врачом. Им сказали вот делать так, они и делают. А как оно будет дальше, никто не знает. Так вот я благодарю вот этих вот сильных мира всего, которые стоят за всем этим, за их правду, которую они нам показывают и которую говорят нам в лоб. И которую мы не слышим, к сожалению, большинство с вами. Знаю, что сейчас в комментариях разделятся на группы. Кто-то будет в группе поддержки, кто-то в группе противников, кто-то в группе оскорбителей. Все равно всех уважаю, всех люблю, все вы хорошие люди, даже если и гадите иногда. Верю, что все можно изменить, и человек может меняться. Не верю, что люди не меняются, меняются, это однозначно, по себе знаю, я поменяла свою жизнь, только я, благодаря лишь подсказкам в этом мире, благодаря опыту, благодаря, благодаря людям, которые меня окружают, которые появились в моей жизни вроде как случайно, но в то же время не случайно, благодарю свой источник информации, где можно черпать эти все знания. Скорее всего, будут вопросы, которые задавали мне в Инстаграме, а вы теряли своих близких, родных вот, в сложившейся ситуации. Конечно, и нас эта беда не обошла стороной, у меня болела мама, очень сильно болела, у Сережи не стало несколько месяцев крестного, абсолютно молодой мужчина, который не планировал покидать этот мир, у которого были планы на эту жизнь, человека не стало, резко не стало. И сейчас много резко как-то уходят людей неожиданно. Для всех людей во всем мире применяются единые стандартные протоколы. Кто их выдает? Кто проводит эксперимент над теми лекарствами, которые назначают людям? Все эти протоколы пишутся вот сильными мира всего, которых мы так боимся и которых мы никогда с вами не увидим, а только будем слышать о них. И все эти протоколы применяются на людях. В этих медицинских учреждениях, я их еще люблю называть лабораториями, потому что это действительно все медицинские учреждения — это лаборатории, в которых ставят опыт и знают людьми. Медицина не лечит, медицина делает нас зависимы от нее. Я всем сочувствую, кто сейчас находится в очень сложном положении, кто сейчас болеет, кто, возможно, боится очень сильно этой болезни и сидит дома никуда не выходит. Бдительность, она, естественно, сейчас превыше всего. Бдительным нужно быть, нужно прислушиваться к себе, быть внимательным. Беречь себя, беречь своих близких и слушать только себя. Не верить никому. Сейчас тот период, когда вы верите только себе. все. и это точка. С всеми людьми правит страх. И это большая-большая проблема. Эта проблема намного больше, чем заболеть этим странным вирусом. Это проблема намного больше, чем пройти, уколоть в себя что-то. Когда есть страх, то нет здравого мышления. Человек не может делать правильные выводы. Наберитесь терпения, живите. Этот путь нам нужно всем пройти с вами. Все пройдут его по-разному. Я желаю всем сил, терпения. Берегите себя, берегите своих близких. И помните, только вы можете себя наказать, запугать, наградить сделать для себя для своей семьи правильный выбор или пойти по ложному пути. Бог не наказывает, природа не мстит. природа красивая, все в природе статично и закономерно и все на благо человека создано. Бог вас всех любит, всех оберегает и дал вам для счастливой жизни, абсолютно все у вас есть все для того чтобы быть могущественным и быть намного сильнее чем та ситуация которая сейчас происходит во всем мире доминирует над каждом из нас всех люблю целую всех благодарю за просмотр всем пока скоро увидимся